Всем привет на моем канале если вам интересно как приготовить такие мороженки которые не тают на палочке оставайтесь со мной мне понадобится две насадки м1 и э, насадка для розы расстояние 1 сантиметр она без номера подойдет любая дальше красители 4 цвета один розовый это у меня americolor и дальше российский слегка подкрасила коричневым такой бежевый получился телесный цвет это будет стаканчик беру пищевую пленку Складываю сюда три цвета, первый розовый, оранжевый и бирюзовый, заворачиваю в колбаску. В кондитерский мешок закладываю насадку открытая звезда, отрезаю здесь уголок аккуратненько, закручиваю и никуда вот так туда не суну, иначе какой-то цвет перекроется и вы не сможете сделать разноцветный. И сейчас равномерно меренгу выпускаю в насадку. Беру противень вверх дном, так укладываю сюда силиконовый коврик. Если нет коврика, это не беда, можно просто на пергаменте. И плюс можно ориентировочно себе начертить на пергаменте, чтобы все безышки были одинакового размера. Итак, сначала я рисую розочку. И дальше формирую стаканчик. Нижняя часть, вот эта широкая часть, внизу. Сначала широко, то есть такие рожок будет. И убираю на нет. Вставляю палочку. И здесь ее закрою и вот эту часть я тоже закрою сейчас попробую сделать по-другому палочку сначала приклею потому что деформировалась а теперь стаканчик так, и закрываю Покажу поближе, осадка вертикальна, оп, палочку забыла. Дальше с будет немножко другое. Вот отсюда формирую рожок. Такими завитушками. И вниз треугольничек. Опять забыла палочку вставить. И закрываю. Вот розовый у меня заломился цвет. Его вообще не видно. Жалко, конечно. Но не страшно. Готово. Сверху посыпала еще посыпкой, разной какая была в наличии, и отправляю сушиться в духовку. Я открываю дверцу, у меня газовая, на 10 сантиметров вверху, и безе сушится где-то 2,5-2 часа. Противень ставлю на самый верх и периодически буду проверить, насколько оно у меня высохло. По итогу безе хранится 14 суток. Прошло 2,5 часа, безе высохло и готово. Вот такие розочки. Отстают хорошо, досушено. И не пригорела еще тепленькая палочка должна быть внутри вот здесь воздух пропустила покажу еще такую мороженку клево мои очень любят а вот здесь не забывайте про палочку потому что здесь она внутри без а здесь снаружи потому что я забыла Правильно вставить. Покажу в разломе. Если хотите, чтобы внутри была тянучка, то просто необходимо раньше выключить духовку. Вот такие классные мороженки на палочке получились у меня. Они могут стоять на столе не таять, что не свойственно для обычного мороженого, порадовать не только детей, но и взрослых. Это необычно. Кому это видео понравилось, идея была полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всего вам самого доброго. Пока-пока.